Итак, тема молочные зубы – лечить все-таки или не лечить. Зачем их лечить, если это коронки, болтающиеся на десне, думают некоторые. Но вынуждены вас огорчить, коронки, болтающиеся на десне, они появляются, когда приходит срок к выпадению зубов. А зубки молочные меняются аж до 12-13 лет. И жевательные зубы молочные стоят именно до этого возраста. Корни и нервы у них такие же, как у наших с вами постоянных зубов. Болеть они могут точно так же. Есть, правда, некоторые особенности. Если вы заглядываете в рот ребенку и видите прямо дырочки, видите глазом, то это уже... Чаще всего не кариес, а пульпит молочного зуба. Пульпиты молочных зубов практически не болят, в отличие от наших с вами. Наши бы зубы беспокоили постоянные, почему часто родители приходят поздно? А если молочные зубки заболевают, то чаще всего речь уже идет о потере, об удалении молочных зубов. Поэтому очень важно, если вы чистите зубки, помогаете чистить ребенку утром и вечером, и заметили какое-то потемнение, лучше прибегать. Если вы видите дырочку глазом, готовьтесь к тому, что это, возможно, уже не кариес, а пульпит молочного зуба. Опять же мы ждем вас, приходите к стоматологу. Что еще? Молочные зубы чем коварны? Они очень часто дают осложнение в виде, при заболеваниях, при осложненных уже пульпитах, в виде так называемых в народе флюсов. Флюс – это отек мягких тканей, отек щеки. Это уже крайне серьезное состояние. Это состояние, в котором, при котором ребенок нуждается в лечении в стационаре. В Санкт-Петербурге детская больница Рауфуса дежурит круглосуточно, это только туда. И так называемый флюс – это уже реальная угроза жизни и здоровья ребенка, поэтому молочные зубы не такие уж безобидные, если они поражены кариесом. Помните об этом. Посещайте стоматолога с ребенком раз в 4 месяца, и тогда осложнений не будет, вы ничего не пропустите, будете в курсе всего.